Блять, ты конченый? Ты конченый? Ты конченый? Ты конченый? Ты конченый? Ты конченый? Ты конченый? Конченый, блядь! Всем привет, сегодня играем с Герман Коптяевым, поздоровайся. О, забали. Сегодня мы играем в ДНБ, вторая часть. Да, да, чумичили. И мы будем проходить волны. Погнали. Попробуем. Ну, Герман, в жопу отъебу. Пошел нахуй. Поехали. Да еще... Погнали. Блять, баный кафе. Пойдем. Деддом дом невис. Ай, блядь. Да, блядь. А-а-а! я подавил. Мы уже первого убили. Ну, мы сейчас первого убьем. Блять, заебал! Пошел нахуй! Ты конченый? Ты где пил? Нхуя. <звук> пошел нахуй! Блять! Где? Я выезжал! <звук> Блять, я в канаве Я умер! Охуенна! Воу-воу! Ахуен нам! О, воу, воу! <звук> ухуенная ооо oh, oh, oh. пиздец блять такая карта уёбящная ага с огнем круче Как он два раза поехал ой блять еще уёбящнее ты нахуй можешь меня отпустить ты конченый? я тебя перебросил почему тебя вырубают ты сука пошел нахуй да Блять, подними эту хуй бобку. Бля, давай его нахуй сначала. Пошел нахуй! А сейчас тут обуял захуяешь? Пойдем нахуй. Давай, знаешь что? Я тебе головой нахуй прямлю череп. А знаешь что сделать? Так взять, давай нахуй, ломай, блять. Слышишь звук, нахуу? море стекла! Давай! Вс, Настя, я разбил стекло. Она сейчас такая поймет, такая... Где стекло? А его нету, блядь. Она меня переиграла, уничтожила. Канал, сука. Ты конченый? Отпускай. Я, блядь, отпустил, попытался. Давай, нахуй, в канал, сука. Блядь, сука, в канал. Блядь! Отпизи уже ее, нахуй. Блядь. Нихуя на сальтухи мутит. Это будто как UFC, нахуй. Джиган против... Школьника. Да, нахуй. Школьник побеждает, блядь. А У школьника есть сколь... преимущество. Кто он из них школьник? Ты дебил, нахуй. <свят> Я думал, ты про меня. Давай, нахуй. Вот почему он за меня и ходит. Блядь, ты конченый? Ебать ты красавчик, ебать, давай! На одной руке, давай! Ах, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, нахуй я блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, я вылез из ада! Блять! О, let's go. нахуй пошли со мной, тварь? Ты тварь! Немецкая ты фашистная хуйна! БЛЯТЬ! Да иван, сука! Ты такое оконченное существо, блять! Чему с этой хуйней должен разбираться я, а не ты? Бывает Канал. Блять. В канал, сука. Надо на воду его таскать, на химию. Да, блять, нахуй. В канаву. А, они, кстати, вы... Ты чего нахуй вырубил? А, он там вырубил. Куда я пошел? Вот почему я пошел? Что, почему я хорошо как хочу? Не как хочу, точнее. А, кабана нету, думаю... Вот почему я иду просто. Так. Ты конченый? мне второй раз вырубил, охуел, мелкий. Бля! Со мной нахуй пойдете? Нихуя! Ааа! Как выбраться? Как выбраться? Как? Как Нихуя он одной рукой может тебя уебать. Нихуя ты че, сучка? Я тебя, блядь, сам одной рукой пиздошу связи, блядь. Подожди, чуть-чуть. Блядь, давай нахуй в каналу, как обычно. Чувак, тебе в каналу пора. Нет, мне не пора. Сука, я тебя сам надпиздошу, блядь. Отправил на воду? Это меня отправили на воду, блядь. Паркур-паркур, новое движение. бать, я респиры нахуй! Блять, я реально юси нахуй на минималках! Ты конченый? Ч с ним, блядь? Блять, ты конченый? конченый, блядь! Пиздите его нахуй, я его держу нахуй! Блять, как качел, баный! Блять! Ты с ним разберешься, да? Да, я с ним уже разобрался, блядь. Опа! Опа, раз рукой, два рукой, и под... блять! Дай мне его! Дай мне его! Сюда пусть подбежит. Мне надо перил сломать, сука! Ты конченый? Иди сюда, иди сюда. Встань, мид! Пойдём! Ты перилу схватил. Похуй. Если ты сам утонешь, я тебя пиздану. Иди нахуй. Это баба у гамма не вода. Сука, пошел нахуй! Да отпусти его уже. Подскочи на нем, Он сейчас возродится. Пошел нахуй! Ебать! Бать, пошёл нахуй! Я вставку из фильма Мертвые. Кого, блядь? Блядь, нахуй! Ты его к тёмку и не можешь нахуй, помучил. Ты ⁇ бну ты нахуй. Ну пиздани его! Я, блядь, сам себя, блядь, пизда нахуй, иди. Пошел нахуй. За проезд, блядь, передаем... Все, все. Да. Пошел нахуй. Ты второй раз возродился, пошел в пизду, блядь. Сука, на дне, блядь. Знаешь, как я сделал? Но он должен упасть, по идее. Ч ты нахуй где? Емно ну, ты? Он, он почти упал. Дайте я его потолкну нахуй. Он почти упал, иди обратно! Иди обратно. <плес> Нихуя не иди обратно! Иди а, обратно. А, Ну-ну. Иди обратно. Ну алё, я. Себя Я тебе говорю, Герман. Сука! пошел нахуй! какую же лучше а, на нахуй! На сука, не передаем. Я вам, блядь, электричество, сука, даю. А вы, блядь... Нет. 2 минуты 25. Ну, и, блядь, еще лучшего не могли пройти. <сосы> а, мясо! да Опа! Кого-то хлопнули! Меня, блядь, хлопнули! Сука! Опять-опять ты одного меня оставляешь. Пусть Герман копряется все разбирается. Блядь! Опа! Сальтуху замутил! В каналу упал! пошел нахуй! Ибо так-то ты его пизданул! Пошёл нахуй! Со мной полетел. Блядь! пошел нахуй! Куда лезешь? Аааа! Иди сюда, блядь! Я восстану из мертвых, чтобы тебя забрать. Пошел нахуй! На Нахуй! Лежать, блядь! Лежать, плюс, сосать! Пошел нахуй! Почему нахуй? Свокта ебануть! Опа! Блять! Блять! Опа! Баш! Сука, сука на, нахуй! На ебать Пошел на дно ебать! Два если что, то нахуй! Да. Ты да. Да. Да. да! да! да! ты Да! Да! Да! Да! Я знаю, что. Ты кончен, блядь? Так я в пизданулся. Блядь. Пойдм нахуй. Иди сюда, блядь. Пошел нахуй. Опа, на дно пошел. Я тебе сейчас ногой тебя нахуй пиздану, Пошел нахуй. А! Блять! Ладно, если что нахуй ебанул, пошел нахуй. А головой пизданит. Нахуй ехал. Я... ага, пизданул! Он, блядь, стоп! Стал... пошел нахуй, я умею плавать! Я живучая тварь! Если умирать, то с тобой нахуй! Сука! Я бессмертный нахуй! Вс, блядь! Я бессмертный нахуй! Попрыгай на нём, чтоб он упал. Да блядь. Сука! Пошел нахуй! тайк ЮСИ, блять, блядь, на минималках! Блядь, я буду жить! А, ты будешь умирать! Пошел нахуй со своим <мех> на! на головой Пошел нахуй. ОУ детка. Пошел нахуй. Блять, ага, блять, нахуй я от тебя толкнусь, окей? Okay. Oh. Пиздец, блядь. И ч его? третьим волнем мы вроде не раз. Биг бой, нахуй! Пошел yeah. yeah. за мной, нахуй, кабан! Биг боя, блядь! Одного мы оставим в коморке. Вот этого нахуй! Лежать! <плес> <Охуеть>! <плес> <плес> <плес> Где я, блядь? Я бегу за тобой! Живи, БЛЯТЬ, да Хватайся да, ЗА МНОЙ БЫСТРЕЕ Нахуй, я и так выберусь а нет, вы, я не выберусь а, Блять, давай быстрее, я тебя держу, я тебя держу Я Хатайся. тебя держу, блять Они сюда прыгнут, а мы их наебем, нахуй Давай, хватайся, я тебя держу, нахуй Тебя можем наебывать О, один сам, блять, в канал упал Ты чё, сука, а? Ты на мо дуно решил? Ты чё, блять? Пивас не поделили А, нахуй? Пошел, нахуй! Блять, я сейчас за хуй нахуй, БАМ, ебать! ПОШЁЛ НАХУЮ! Тихо, <свят> тихо... Блять, остался Биг Бой? Блять, если я выжил, еще нахуй. <свят> Ты чё блять? Помогай быстрее! <свят> я сейчас сам сдохну. Давай, цепляйся, друг! ПРИЗДА! И уйди его, нахуй! Красавчик! Сука! Ебать, он сам выебался. Ну ёжок. О майка. за мусора, блядь, пришли, блядь? И зачем вы, блядь, пришли нахуй? Тот вообще пролезть не может. Да мне кажется, они сами упадут, блядь, человеку. Просто их будем наёбывать? он сейчас всё пизданет еще. Ага, пошел нахуй, с будем мувы делать, блядь. силу, блядь. 30 ранг набрал на шеле. <срежит> <срежит> <срежит> Нихуя у меня через прогиб, бля, кинул. Опа, наебал. Камеру ты наебал. О, сосать плюс лежать, ты его засканил Если они сами упадут, блядь. На нахуй. <срежит> Нет! А ч я так сильно отрубился, прямо на целых секунд несколько. Блять. Похуй, давай справимся нахуй. Мы уже профессионалы. Нахуй ты меня да вырубила! шалопайка. Пошла нахуй! Псина, блядь! Ты ч нахуй так быстро бегаешь, а? Ч? Давайте я с нахуй с локтя ебану. Нахуй, нахуй. Ебать, я правуб! Давай нахуй. Да вместе его скинем нахуй. Блять, ты заебал меня оставлять одного. Хуй блять, пошел нахуй! Стартуем! Опа! А ты вот так не выбросишь, надо сначала отключить его. Ну кидай его! Ага, там нету дырки! О, теперь есть. Давай ты сам дырку придёшь, пожалуйста. Вот, смотри, беру я тебе нахуй ты кидаю. Ты бер, я да тебя беру, повторяю, дыхан. и кидаю! Да. Сука, мелкая ты говно! И кидаю! Ебать, он там лежит, чекай! Он до сих пор, он до сих пор там лежит! Блять, он пропал! Сука! Сейчас я тебя скину, долбоёб! Нихуя! Нахуй всех отрубил! Вать, пошел нахуй! это что за трамп это маленький трамп только черный только черный нет блять не маленький нам блять оставил мне блять двоих детей нахуй он че с усами блять а это он блять че с усами блять Ч за депутатный минималка ну пизда не уже кого тут я блять облестец ёбнул на нахуй и блять, 20, бля, ебащил хват... нахуй. Быстрее. О, О блядь! Бля Сука, <сока. свеч> нихуя он меня тараном заебашил. Давай. Всем. Всем дружеский. Пока. Пока. Герман, осал хуйца. Иди нахуй.